Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет не о ножах, а о содержимом вот этой вот маленькой коробочки. Внутри находится умная Wi-Fi камера домашнего видеонаблюдения, называется она ОКО. И сразу, ребят, предупреждаю, всей душой ненавижу анбоксинги и считаю их тупым засорением интернета, поэтому на комплектацию мы отводим минимальное количество времени, внутри камера, шнур питания... Настенное крепление и инструкция. Все, дальше тут говорить уже не о чем. А вот на самой камере уже остановимся чуть подробнее. Но прежде чем перейти непосредственно к самой камере, очень хочу, чтобы у вас сложилось понимание, зачем эта херня вообще может быть нужна. Относиться можно к ней по-разному. Кому-то это просто дорогая игрушка, кому-то там жизненная необходимость. Самое главное это те задачи, которые эта камера может выполнять. Давайте подумаем, где эта камера может дома пригодиться. Ну, во-первых, присмотр за самой хатой. Да, легко. Поставил в коридор, направил на входную дверь или просто на жилую комнату, и все. Если кто вламывается за вашим добром или собирается установить вам прослушку, тот лихо обломается. Держу пари, первая мысль, которую вы подумали, это и палы что ты втираешь, камеру можно свободно с собой унести. Базара 0. Вот этот кусок железа можно унести с собой, но... Эта конкретная камера не пишет ни на флешку, ни на жесткий диск вашего компьютера, ноутбука, который также может воришка прихватить с собой. Эта камера пишет все свои данные на сервера iVideon. И посмотреть их может только владелец камеры в своем личном кабинете с мобилы или в веб-интерфейсе. О надежности этой всей системы и как она конкретно работает я расскажу чуть позже. А вот давайте подумаем, что еще может как бы эта камера собой воплотить, какие задачи ее закрыть. Видеоняня. Легко. Камера пишет по звуку и по детекции движения. И особенно приятный момент, в настройках есть такая функция, как звук в фоне. То есть даже если приложение свернуто, звук она вокруг детектирует и передает прямо на телефон владельцу. Очень удобно. Что еще? Можно поставить на подоконник и приглядывать за парковкой во дворе. Ну, сами понимаете, сигнализация на машине это хорошо, но от долбоеба с гвоздем она мало чем защитит. А вот камерка позволит засечь несанкционированное движение вокруг машины загодя и опосля уже не гадать, что произошло с вашим железным конем, а в оперировать конкретными видеодоказательствами. Ну и если вы пиздец любите свое домашнее животное, как я своего попугая Рема. Ну, тогда можно ее установить либо в клетку, либо просто дома и присматривать в режиме онлайн за своим домашним любимцем. И от обратного. Если вы не хотите, чтобы во время того, как камера обеспечивает безопасность вашего жилища, чтобы ваше животное не отвлекало своей беготней, и вы не потеряли ценность этих пуш-уведомлений о несанкционированном движении, Тут можно настроить ее таким образом, чтобы она работала исключительно на людей, но об этом я также расскажу чуть-чуть попозже. Какие еще функции? Нередко люди устанавливают домашнее видеонаблюдения в хатах своих престарелых родителей. Кому какая мотивация ближе, кто-то хочет просто чувствовать себя поближе со своими предками, но кто-то конкретно за их здоровье беспокоится и за ними приглядывает. Особенно это очень важно, если нет возможности регулярно вещать. Ну что еще? Одной этой камеркой можно закрыть вопрос видеонаблюдения в офисе или точки розничных продаж типа ларька или даже в гараже. Самое главное, чтобы Wi-Fi добивал. В принципе, если заморочиться, для удаленных мест можно поставить рядом 3G-свисток и он вытянет хоть детекцию движения, хоть онлайн-трансляцию 24 на 7. Мы так засовывали эти камеры. Ну, не конкретно эту модель, но при помощи сервиса Avideon мы засовывали камеры в гнезда к птицам в ебенях тайги. И они работали, работают до сих пор, только успевая подходить к гирям, до аккумулятора рядом с деревьями менять. Так, сама камера, что она из себя представляет? Тут, как говорится, ничего лишнего, как говорит один мой товарищ, просто и со вкусом бляди оценит. Сверху световой индикатор, соответственно, объектив, микрофон, сзади динамик и кнопка сброса настроек. Все, камера настолько проста в настройке, что с ее установкой неоднократно проверяли, это называется тест блондинки. Даже очень далекие от техники люди с ней справляются на раз за пять минут. Держу пари, ее даже моя матушка установит, которая до сих пор со своим смартфоном на навык. Тут никаких сложных настроек, проброса витой пары через полхаты не надо, статический IP ей нахер не нужен. В общем, сейчас все поймете сами. Для того, чтобы камера 100% была готова к работе, ей всего-навсего нужно подсоединить питание. Микро-USB к ней в задницу, соответственно, штекер в розетку. Вуаля, камера загорела зеленым, потому что она у меня в мой личный кабинет уже подключена. У всех новых людей она загорится красным. Второе обязательное условие, вы должны быть зарегистрированы в сервисе iVideon. Регистрация находится в правом верхнем углу. Регистрация простейшая. Вбиваем адрес электронной почты, выбираем пароль, ваша опция, для чего вам она надо, для дома или для бизнеса, две необязательные галочки, зарегистрироваться, и, грубо говоря, все готово. Ну и крайнее приготовление. Это вам на телефоне потребуется установленное приложение iVideon. Его можно бесплатно скачать, оно очень немного весит в Google Play или App Store. И, соответственно, скачиваем, устанавливаем и запускаем. После того, как вы установите приложение, оно вам предложит на выбор либо добавить камеру с поддержкой iVideon, либо добавить обычную IP-камеру, вебку или DVR. Вот здесь, на этом пункте, мы остановимся чуть поподробнее. Выбор нужного пункта, соответственно, зависит от того, что вы хотите подключить к сервису iVideon. Сервис сам схавает все. Подконнектить к нему можно даже дешевый шлаг с Алиэкспресса и обычные вебки. Сейчас у нас задача подрубить конкретно эту камеру, в которую поддержка iVideon уже встроена. Поясню. Сервис облачного видеонаблюдения iVideon схавает любой девайс. Но вот этим вот и вот этим вот хреновином нужно каким-то макаром понимать, куда им посылать видео. Ты сюда не пиши, ты туда пиши. И соответственно софт, который обеспечит связь вот этих камер, с сервисом iVideon он может быть либо встроен на уровне прошивки на уровне производителя, что достаточно дорого и долго либо можно установить бесплатную стороннюю софтину, ну как стороннюю, она тоже, тоже наша родная iVideon но тогда софт должен стоять э, на компьютере, к которому подключена эта веб-камера соответственно выбор тут уже за вами если важно более бюджетное, простое, технологическое решение. Ставим iVideon сервер, называется программа, на компьютер, подключаем к нему вебку, и вебка уже будет писать в сервис iVideon. Если не хотите, чтобы рядом вам потребовался постоянно рабочий включенный компьютер и камеру можно было поставить в любую точку дома, докуда дотянется розетка и добьет Wi-Fi, Соответственно, ваш выбор это камеру с уже встроенным сервисом IVideon. Итак, показываю алгоритм, как подрубить камеру со встроенным сервисом IVD непосредственно к этому сервису. Жмем Давить Далее. Далее. Тут читаем всякие инструкции. Далее задаем пароль для домашней сети Wi-Fi и называем как-нибудь свою камеру. Жмем Далее. Приложение генерит. QR-код, который нужно просто вот так вот в морду показать камере. Она при этом пикнет, подцепит автоматически все необходимые ей настройки и отобразится у вас в личном кабинете. Вот она. Итак, подсоединили камеру, я засунул в клетку своему попугаю. Он живой, он, с ним все нормально, он даже будет шевелиться, если его мотивировать. Ну, как мотивировать при помощи IP-камеры, я вам чуть попозже расскажу. Давайте пробежимся по настройкам. Первая функция, что у нас имеется. Включение и выключение камеры со множеством режимов. Уведомление. Также множество режимов доступно для настройки. Настройки самих уведомлений позволяют регулировать пуш-уведомления и email уведомления Пуш, соответственно, вам придет на телефон, имейл на тот адрес, который вы указали при регистрации в сервисе Avideon. Движение поддается регулированию по чувствительности. Низкая нормальная высокая чувствительность доступна. И замечательный пунктик – зона детекции. Сейчас стоит по умолчанию весь кадр. Как этим пунктиком регулировать ваши необходимости, я чуть попозже расскажу. Звук. Замечательная функция, которая очень актуальна, если вы используете камеру в формате охраны своего жилища или видеоняни. Также настраивается чувствительность. Готово. Видео превью событий. Замечательная функция, которая присылает 10 секунд видеоролика прямо вам на телефон, если вы э, получаете уведомление о несанкционированном движении. Позволяет сразу сориентироваться, ложная тревога или действительно что-либо важное. Облачный архив по умолчанию выключен. Конкретно к камере ОКО идет э, бесплатный тариф на год с глубиной архива в один день. Вот об этом стоит рассказать поподробнее. Записи хранения ваших видео в облаке – это единственное, за что iVideon берет деньги со своих пользователей. Есть три платных тарифа и один бесплатный. Между собой они глобально отличаются глубиной хранения видео в облаке в днях. На камере Ока по умолчанию подключается год бесплатного обслуживания с глубиной хранения в один день. Это значит, что сервису неважно, какой длительности файла и с каким битрейтом ваша камера поймала и отправила на сервер в течение суток. Это может быть 5 секунд реально важной информации с попыткой взлома вашей входной двери или 24 часа непрерывной записи пьянки на хате. Частота обращения камеры к сервису никаким образом не влияет на конечную стоимость услуги. Что 5 секунд, что многочасовой файл будет храниться в данном тарифе в облаке iVideon ровно сутки. Более того, раз уж я упомянул о битрейте, сервису не важен размер вашего видео. По умолчанию, видео хранится в наивысшем из возможных разрешений, которое позволяет как бы, физически записать ваши камеры. И опять же, на стоимость тарифа это никак не влияет. Если вам суток недостаточно, то всегда можно сменить тариф. Есть варианты глубины хранения 10 и 30 суток. там Цена вопроса 300 и 500 рублей, соответственно, за одну камеру. Как выразилась Ника Зубра, хозяйка елки, сова такая на пикабу, может быть, замечали. то туалетная бумага месяц, и то дороже стоит. Далее по настройкам, качество видео можно поставить по умолчанию на авто, оно так стоит, я поставил сразу на высокое, потому что у меня скорость моего интернета позволяет писать в высоком качестве. Обновление ПО, но это вам не надо. Передать, Ой. передать доступ, соответственно, если вы живете дома не один, а камера одна на всех, можно передать доступ другому пользователю Avideon, как я, допустим, живу с девушкой, нам будет вдвоем интересно наблюдать, что в наше отсутствие происходит дома. Соответственно, переименовать камеру, оно и ежу понятно. Инфракрасная подсветка поддается ручному регулированию, можно поставить на автоматический режим, можно насильно включать-выключать. Очень интересная функция. В полной темноте инфракрасное излучение отлично детектирует всякое несанкционированное движение. Поворот видео. Крайне занятная функция. Вы ее оцените, если прикрепите камеру вертикально к потолку. И всего одним кликом избавите себя от необходимости вертеть телефоном или редактировать видео под следствием видеоредактора. Звук в фоне. Дико полезная инструкция. Если вы на стреме и ждете, что вот-вот что-то должно произойти, ну, либо используете камеру в качестве видеоняни, что, в принципе, тоже означает, что вы по жизни на стрёме. В этом режиме звук с камеры будет продолжать играть в телефоне даже при свернутом приложении. А теперь к самой трансляции. Ну, помимо очевидного лайв-потока э, напрямую с камеры вам в телефон, нам доступен вот здесь вот архив всего, чего камера поймала в течение дня. Сейчас попробую тыкнуть и посмотреть. посмотрим вместе. Что у нас утром происходило на кухне. Угу. Здесь сработала детекция звука. А, нет, вон он я. Вот это происходило утром. Как видите, видеоряд разбит на отдельные кусочки. Это позволяет в случае, если за сутки отсутствия произошла какая-то херь, быстро ее выявить. Ну, согласитесь, зачем писать 24 часа историю камня в лесу, у которого ничего не происходит, если задача сконцентрироваться только на важных событиях. Что касается важных событий, в настройках есть замечательная функция «Зона детекции». Я об этом уже говорил. «Зона детекции» — это потрясная функция, которая позволяет выделять хозяину камеры только те зоны, которые действительно важны. Например, если у вас дома в ваше отсутствие хозяйничает домашнее животное, ну, первый раз так базара ноль, это, конечно, прикольно. Но если вы поставили камеру с надеждой на то, что вы защитите свое жилище от несанкционированного проникновения, ну зачем вам каждый раз реагировать на дребезжащий телефон, если код пронесся из одной комнаты в другую? Берем область пола, выделяем ее как ненужную, а в формате человеческого роста детекция будет вестись и запись, ну само собой будет вестись по всему экрану, по всей зоне детекции. Но датчики сработают только на появление в верхней зоне. Или, допустим, если у вас э, камера направлена на комнату и в ней есть окно, вряд ли вы будете рады получать постоянное уведомления о сидящих на подоконнике голубях, пролетающих мимо птицах или там, если вдруг шторы заколышатся. Соответственно, можно зону предполагаемого окна, допустим, она будет тут, просто вывести из зоны детекции и тогда уже реагировать на действительно важные несанкционированные движения. Есть еще ряд функций, которые не реализованы в мобильном приложении, но реализованы в веб-интерфейсе iVideon. Для, для того, чтобы с ними познакомиться, входим в наш личный аккаунт. Вот наша камера ведет прямую трансляцию из клетки со спящим попугаем. Первая функция, которой мы можем воспользоваться, это, соответственно, сохранить архив из облака уже нам на жесткий диск. Можно выделить до часа промежуток, включающий себя неограниченное количество кусочков видео, но общая длина отрезка, которую вы собираетесь сохранить на жесткий диск, на этом тарифе, который пишет в облако глубиной одни сутки, составляет ровно 1 час. На остальных тарифах облачный 10 и облачный 30 можно сохранять до 4 часов, Прямо на жесткий диск одним файлом. Эти файлики будут э, слеплены в один большой э, файл, единый целый на вашем жестком диске в формате MP4 или AV. И, соответственно, нет, не будет необходимости разбираться в большом количестве всякой дребедении, если, вот, допустим, вы хотите сохранить вот такую историю. То есть это не будет 60 файлов у вас в папке загрузки, это будет один целиковый файл со всеми эпизодами, пойманными в течение часа. Соответственно выделили, нажали сохранить. Настройки позволяют нам перейти, ну вернее не позволяют, а очень просят. Перейти в экспорт архива. Здесь подготавливается файл для скачки. Бегуночек, когда дойдет до конца, файлы можно будет скачать. скачанные файлы, соответственно, потом можно будет посмотреть в вашем обычном Плеере. Это я вот сижу и пишу сценарий, а вот это вот вчера эксперименты с, опять же, ремом Вторая функция, которая не реализована в мобильном приложении, это, соответственно, настройка графика уведомлений. Уведомления можно отключать и включать по дням недели и по определенным часам. Все зависит от ваших потребностей. Соответственно, если вы ставите камеру дома, то держу пари, вам не очень хочется, чтобы когда вы ворочаетесь во сне, если вы попадаете в зону детекции камеры, чтобы вас будили еще и пуш-уведомления. Соответственно, пока мы спим, мы убираем нафиг все уведомления а в выходные я вообще сплю все целые дни, поэтому я убираю уведомления нафиг. Оставляет только часы, когда я теоретически нахожусь на работе. И от обратного. Если, допустим, мы поставили камеру ну, в своем магазине, как у меня, допустим, внизу стоит. Соответственно, мне абсолютно не важно, я не хочу вздрагивать при каждом новом клиенте, клиентов много и «О, это очень хорошо», но... Пускай этим занимается продавец, а не хозяин э, стео-бизнеса. Поэтому убираем часы, когда магазин работает и ставим присылание уведомлений только когда магазин еще закрыт. Сами понимаете, если сработает именно в эти часы, то уведомления мне очень нужны. Магазин закрыт, а там что-то происходит. Ну как так? С основными функциями познакомились, теперь держу пари, вас очень сильно ебет вопрос надежности. Объясняю. Если рубанули интернет, камера уходит в офлайн, это понятно. При этом хозяин камеры получает уведомление на телефон или email, тут зависит от, все от ваших настроек. Тук-тук, камера выключилась. Важно понимать, что это не сама камера из последних сил, последним килобайтом, добрасывает сигнал хозяину на телефон. За работой камеры следит облачный сервис. И именно облачный сервис видит, что с камерой Connect потерян. Именно он присылает уведомление. Если рубанули свет и потухло вообще все, также об этом уведомит сервис Avideon. Стоит свету снова появиться, камера сама включится, подрубится к Wi-Fi и продолжит работать. Хозяину, соответственно, об этом также подает уведомление. Самый частый вопль под всеми темами об облачном видеонаблюдении это «Я не хочу доверять свои видео какому-то мужику из Айвидеон, чтобы он смотрел, как я дома в трусах хожу». Ну, во-первых, нахер вы никому из команды Айвидеон не сдались, чтобы за вашими эксгибиционистскими наклонностями кто-то наблюдал. Это раз. Два. В коллективе Айвидеон никто не обладает режимом бога и не может получить доступ к видео определенного человека с определенной камеры. Как это реализовано? Объясняю на пальцах. Во-первых, архитектура сервиса построена таким образом, что видео не хранится централизованно. Каждый маленький кусочек видео в процессе отправки шифруется, и если его, к примеру, на уровне провайдера или хаба перехватывает злоумышленник, то получает он не целиковый AV-файл, а шифрованную байду, над злом который он, поверьте мне, заебьется, потеть. Второе. Кусочков этих в одном видеофайле тьма. Каждый идет отдельным пакетом на случайный сервер, и если выдрать из серверной части жесткий диск, целиковых файлов там не окажется. Там будет опять куча шифрованных кусочков, которые собрать вместе ну, просто нереально. Из терабайта данных, условно, на одном жестком диске, конкретно с вашей камеры, будет храниться от силы секунд 5 видео, и то разрозненно. Ну, надеюсь, с этим понятно. Может, кому будет интересно, за 5 лет работы сервиса нам в контору еще ни разу не обратились ни Фебоса, ни мусора с требованием предоставить запись с камеры конкретного человека. Ну, это маленький такой внутряк. Если вдруг обратятся, ну, конечно же, будем решать по ситуации в соответствии с законом, но Держу Пари нам технологически будет очень-очень-очень непросто выдрать и кому-то передать, Конкретное видео с конкретной камерой конкретного человека. Чтобы ваши видео никуда не утекли дальше вашего мобильного телефона, ребят, просто постарайтесь не проебать телефон и доступ к вашей почте. Тогда все будет надежно, закрыто только для вас, до тех пор, пока вы не решите сделать обратное. А как сделать обратное, сейчас расскажу. Помимо того, что камера может вести онлайн-трансляцию непосредственно в мобилу хозяину, ее можно также Открыть в публичный доступ. Соответственно, редактируем название и описание. Указываем при необходимости ее местоположение. Можно встроить на сайт, как вам будет угодно. Настройки публичного доступа. Звук нужен, не нужен. Доступ к архиву нужен, не нужен. Получаем публичную ссылку и в код для скачивания. Нажимаем готово. Вуаля! Смотрим. Камера отображается на сервисе Avion TV, где собраны все публичные камеры, выставленные в публичный доступ. Это вот трансляция конкретно ремушки. Здесь вы можете полазить, найти все что угодно. Детские сады, кухни, стройки. Опять кухни. Вот. За парковкой кто-то наблюдает. Офисные решения. Детские площадки. В общем, люди наблюдают за всем, что им дорого. И используют это в бизнес-решениях, если, допустим, вам очень важно показать, что ваша компания открыта для всех своих пользователей. Попробуйте зайти на кухню, в какой-нибудь общепит, вас туда хрен кто пустит. Но отдельные товарищи вешают камеры и этим гордятся. Становятся ближе к своим клиентам. Вот на этой замечательной ноте я и закончу рассказ об этой умной видеокамере ОКО. Соответственно, даже у самого Пытливого зрителя, давно на языке верится вопрос, сколько мне за это заплатили. Ребят, нихуя не заплатили. Я сотрудник компании iVideon. Это моя работа, рассказывать о таких интересных вещах, как наш сервис и наши камеры. Я не продаю напрямую камеры Ока и Hikvision и все остальные Panasonic, которые представлены у нас в ассортименте нашего интернет-магазина. Но! Могу поделиться промокодиком, если напишите мне в личку во ВКонтакте, на достаточно такую неплохую скидочку. На этом на сегодня у меня все. Спасибо, что вы терпели, дотерпели. До новых встреч. В следующий раз поговорим уже о ножах.